Компания Gem Decor, видимо, всерьез решила позаботиться о красоте ваших стен. Предлагают весь спектр украшения. Лепной декор, пожалуйста. Каменный шпон имеется. Панели деревянные из МДФ тоже есть. Краска в огромном количестве. Но сегодня я бы хотела остановить свое и ваше внимание вот на такой красоте. Это панели из МДФ, которые могут приобретать различные фантазийные формы. Если вы поклонник аскетизма в интерьере, то вам подойдут вот такие панели, абсолютно без декора. На самом деле сама панель состоит из двух частей. Поверх это деревянный шпон, это панель МДФ. И по факту это все один образец, только с помощью морилки джем-декор придает ему разные цвета. Подду, под дуб, под ясен, даже есть вот такой вот тонный серый, и с оттенками можно играть. А если вы все-таки же поклонник какого-то вот такого динамичного элемента в интерьере, то вот, пожалуйста, есть вот такие решения. Это та же панель МДФ, например, вот это вариант 60 на 60. Они между собой стыкуются и могут фрезероваться разными формами. В данном варианте джем-декор презентовали более традиционные решения, но на самом деле есть индивидуальные заказы. Как вот здесь, это какие-то, здесь я не знаю, инопланетные круги, но если у вас есть какие-то идеи, которые подаются линейному рисунку, то, пожалуйста, приносите свое ТЗ, и все будет исполнено. По цветам, повторюсь, тоже есть разные вариативности. Эти деревянные панели очень хорошо сочетаются вот с этим элементом. Но вы же помните, что джем-декор заботится полностью об украшении вашего дома. Здесь есть рейки любимые разных размеров, а вот с этой стороны представлен большой спектр балок. Насколько мне известно, джем-декор обожает сложные задачи, поэтому, если вам нравится вот такое воплощение в интерьере, приходите в джем-декор, приносите свои сложные челленджи, сложные задачки и делитесь, как джем-декор с ними справляется.